Я вас приветствую, дамы и господа. Меня зовут Леонид, и это Dying Light 2 Stay Human на высокой сложности. Что ж, наконец-то мы отправляемся в лабораторию или не знаю на военный объект X13. Великолепно. Ой-ой! Все, как всегда, начинается с экшенчика. Ну, почти. Ладно. Так, мы должны выжить. Мы должны добраться до X13. Увы, водителя не спасти. Черт. Sorry, бро. Uh. Так, ну опять плохо, лишь бы он не превратился. Ой, oh, ю. Это Джек Мэтч, наверное, да? Он же хотел нас Эй, убить. Куда спешишь? А! Не ожидал, что выследим. Эх, миротворцы. Сейчас не время сводить счеты, Джек. Ренегаты вошли в облако. Присоединишься? Я хочу остановить вальца. Для меня ты просто предатель. Убить предателя. Джек, стой. Фрэнк? Ты будто призрака увидел. Опа, ребятки. Уходи, Фрэнк, или всех убьём. И покажешь свое истинное лицо? Рассказал всем, что пытался меня убить? Ложь! Ты хотел убить Уильямса, замести следы. Ты просто пьян! Убить их! Но это ночные бегуны? Они работают на Уильямса, убейте их! Армия распалась после бойни. Мы были созданы, чтобы этого не допустить. Грейди, я отдал приказ, чтоб тебя... Мы слушаем командира! Вы не можете нас вести, вы ослеплены местью! Береги. Ты пойдешь под трибунал и будешь... ой ой А, еще один обстрел! Уильямс был прав. Надо забрать ключ, пока Вальц не уничтожил город. Хорошо, мы поищем раненых. Хакон тоже пойдет за Вальцем. Будь осторожен, это облако стена из смертельных химикатов. Поздно об этом думать, Фрэнк. Похоже, мы снова будем вдвоем, Пилигрим. Надерем ренегатом задницы. Я скучал по твоим выразительным монологам. Спорим, они тебе скоро надоедят Я захватил антизин Нам пригодится Хорошо, я найду туннели, по которым шел Вальц Постоянно будь на связи О, есть, сэр? Блин, как же я рад, что Миротворцы Есть нормальные миротворцы Просто Они взяли и а отслушали Джека Мэта, Потому что Джек совсем как-то сошел с ума уже не, я просто... Я, я рад, что такие ребята есть. И я еще рад, что ночные бегуны к нам прибежали. Это вообще сказка. Офигеть. Тут как будто... Ого. Тут как будто появились эти... Обычные гражданские, ну, выжившие. И... Они смешались с зомбарями, то есть они превратились, окончательно причем. Так, у нас здесь какой-то лук есть, по-моему, да? А стоп, что, что, что, что? Что за приколы, блин? Ключа нет, но есть какой-то второй ключ. Типа пустышка, которая открывает эти контейнеры. Не, на это, блин, смешно. Так, надо найти вход в туннель. Вопрос в том, где его искать. Явно надо найти эту воронку, где был удар. Но только вопрос, где? Где, блин, она? Не, серьезно, вот я, я буду так, походу, искать полдня. или нам все же проще зайти в здание ВНС походу да только будет ли от этого смысл вот в чем вопрос ну да в зоне задания Но мало ли что опа Мне кажется, что здесь смысла нету находиться Я прям Абсолютно уверен Или все-таки все нормально Так, Эйден, Эйден, держись, пожалуйста Не надо превращаться Черт Здесь ничего нет Хакон, Хакон, ты где? Иду Ой, ё Сука, Айдан, Эйден Офигеть о -хо -хо. Так, этих лучше тварей игнорить Вальц. Вальц был здесь. Ого, как голос у тебя изменился Я найду тебя, сволочь. Так, нам явно надо спускаться вниз Кстати, а почему Эти твари не реагируют на нас? Так, идем тогда туда, ребят, реально, вам так пофиг. -хо -хо -хо. Это мощно. А ты где? Я иду за тобой. Слушай, это ну ты прям машина, но тебе правда очень плохо, но ты все равно машина, ты говоришь как машина, ты говоришь как э, средство для убийств. Все будет. Все будет х, ага. Хуюло. я понял. Ты вылечишь ее. Я делаю, что могу, но она слаба. Гораздо слабее других детей. Ты можешь спасти ее, Эйден. Можешь ее спасти. Да-да, добрый дядька, спаси ее. Угу, конечно, спасет он. Я что-то не уверен, что он бы спас. Не знаю. Что это было? Эйден, все просто, ты надышался как он, химикатами. Хакон, слышишь меня? Хакон? О нет, нет, нет, нет. Пожалуйста, отзовись! Это я сделал. Мне жаль. Мой друг... Мне кажется, похоже, они пошли сюда. Опа, опа. Как он? Все, он живой. Как ужрено ты молчал! Надо же, как ты по мне соскучился. Моя четвертая жена так не паниковала. Господи, как он опять эти шутки? Иногда сбиваюсь со счета. Может поэтому и один. Вообще я заблудился в этих тоннелях. Попробую найти тебя. Ойу! Пиздос. Значит, вот куда ты пошел. Я найду тебя. Найду и убью. Я хотел сказать. Реально зря я паниковал Эйден, потому что труп-то ты еще не видел. Вот если бы увидел, было бы да. Было бы жестко уже. Я предлагаю просто игнорить зомбарей. О. Хотя нет В таком состоянии весело убивать всех Ну все, тебе пизда Больше не будешь кричать Так идем по следу. Пойдите. А че так нельзя? Так уделать серьезно. Я думал, можно сделать вихрь Но нет, нельзя К сожалению Так, Эйден, все хорошо? Давай, приходи в норму Такс Ромашку с медом не забываем Лаванда, а что ты растешь в камне прям? Тебе не стыдно, Такс э -э Как мне туда забраться а? Походу только обходить Вообще где мы по карте находимся А далеко мы ушли все таки Да Великолепно Это тут много лута В том плане Такого медицинского Прям готовит нас максимально так, что у нас здесь? Нет ничего интересного все-таки, а? Не, нету. Только одни химикаты и все. <свтёк> Эх, пещерка. Сколько лет, сколько зим. Это очень похоже на ту пещерку, через которую мы проходили первую э первой части прохождения, да. Кажется, я я живой. И я почти догнал их, Лоан. <свят> Блин, кстати, все-таки красиво. Мне кажется, стоило уделять больше внимания природе разработчикам. Но ну, и город тоже хорош, Идеальное пространство для паркура. Но, насколько я знаю, вот новая DLC же выйдет. Новое дополнение DLC. Да. DLC. И там как раз будет какой-то пригород новый. Значит, и леса может быть побольше. Честно скажу, лес в игре очень хорош. От города я как-то подустал. Так, ну что, заходим. Что тебе здесь нужно, маньяк? Вот это мы выясним, Айдум. X13, наконец-то. Опа! Ай-яй-яй! Кто меня спас? А? Все попадаешь в Луан, опять я смотрю. ты. Рад тебя видеть. Луан, что с тобой случилось? А, наткнулась на кусак по дороге. Ничего страшного. Мне все это не нравится, и тебе опасно находиться рядом со мной. Ты не понимаешь. Эти ублюдки уничтожили все и всех, кто был мне дорог. Всех, кто погиб под ударом. Фрэнк чуть не умер. Я не хочу, не хочу потерять и тебя. Я не умру. Все так говорят. Эй. Посмотри мне в глаза. Посмотри на меня. Обещаю, я вернусь. Вернешься. Потому что я в того утвердил, что я гожусь в ночные бегуны. Вот и проверим. Дамы вперед. Спасибо. Ладно, ты конечно зря идешь со мной. Не, вдвоем веселее, но все-таки это реально опасно. Особенно если Эйден становится вот такой машиной. Становится хуже, да? Ага. Ты бледный. Я в порядке. Мы найдем его, пока это не зашло далеко. Мы сделаем это. Ты понял? Да, <смех> да. Давай покончим с этим. О нет. Ой, ой, ой! Ну чё, ищи обходной путь На дно Луан, слышишь? Луан! Такс, что мы будем делать? Ждать слона. Эйден, угу. я убрала охрану, но не знаю, как открыть дверь Ну чё делать будем? Не, вам это не получается. О, зато другая дверка открылась. Я правда не знаю, как ее открыть. Попробуй найти другой вход. Т без Б сейчас найдем. Мы даже ресурсы нашли. Это вообще великолепно. Слушайте, мне крайне сильно не нравится, что мы находим э, лут э, для шестого уровня. На мой взгляд, это вообще трэш какой-то, потому что... Уж простите. Ладно, это я хочу выкинуть нафиг. Уж простите, но я девятого уровня, а уже даже легендарного уровня. А, я не получаю того, что соответствует мне. Тут просто крошки какие-то, честно сказать. Так, ну здесь просто лут был. А что там? О! Так. Ну, только в эту дверь разве что. <звы> а что там происходит? Мясо какое-то. все. Бай-бай. Дать, кстати, назначим эти еще гранатки. Будем кидать прям кучу таких гранат. В надежде кого-то прибить, учитывая, что очень-очень маленький урон. Так, трофей, конечно, мы не забываем. Так что у нас здесь еще есть, а ну-ка ничего больше интересного нету, да? Ладно, погнали. Лан, смотрю, ты справилась. Ты в порядке? Конечно, а они не очень. Покажи. Забудь. У нас есть проблемы посерьезнее. Смотри. Офигеть. Охренеть. Запасы тут нормальные такие. Что это? Они запасали еду, топливо, воду. Ты только посмотри на это. У них здесь целый склад. Ого. Боже мой. ВГМ построила комплекс, чтобы хоть кто-то смог выжить. Похоже на ковчег. Ковчег? Ковчег Ноя. Из Библии. Только там пытались спасти пары животных. А здесь... Разве что этих козлоебов из ВГ. Это явно не для обычных людей. Нет, да. чертовы эгоисты. Для элитного никто сюда не добрался. Вирус их опередил. Справедливость восторжествовала. Вальц наверняка направлялся сюда. Он знал, что здесь есть все, что нужно для выживания. Мы должны найти его. Видишь? Ну-ка, ну-ка. Проверим. Подожди, я пойду вперед. Оху-ху-ху. Так используем лук тогда. Ой-ой-ой, ну все. Ребят, мы прям с вами на равных, получается. Ох, прям пополам. Так, возвращаемся к Я в порядке. Не, ну там прям эти твари подоспели Вообще, жизнь Я видела план здания, Эйден Диспетчерская в той стороне Похоже, Вальцу что-то там нужно Иди за ним, Эйден Я попробую найти бинты Я тебя не брошу Хватит изображать из себя мамочку, иди! Вон! Нет, чёрт возьми! Я... Я опоздал. Я убью их. Я порву этих, сук на части. Что они с тобой сделали, солнышко? Я в порядке. Похмелье от рябиновой настойки Фрэнка куда хуже. Думаю, он не прятал от меня бутылку, чтобы проучить. Я помню это. Эйден, найди вальца и забери у него этот чертов ключ. Или мы все умрем? Я пойду с ним. Нет. Вытащи ее отсюда. Догонишь меня позже. Да, бас. Слушай, а не жда было никакую аптечку дать? У меня вот дофига таких аптечек есть, прям великолепных. Армейских Ну все Давай, идем, превращайся Или не будешь, а? Не хочешь превращаться? Нет? Уверен? Ну, кстати, это возможность залутаться Офигеть Слушайте ну, ребятки, вы, конечно, даете а, Давайте-ка шоковые стрелы Так, и-и-и и, -и, -и. и, -и. Все, время пришло Закидываемся а -а -а -а! Это, это будет жесткое мясо, ну ладно Я должен справиться, я должен. Кстати, о а чем мы тупим? Давайте-ка тогда используем эти гранатки. А, серьезно? Пропал в темной зоне. Ладно. Все таки надо по стелсу. Я не думал, что я наконец-то встречу вражину девятого уровня. <звали> <звали> <звали> отвали, отвали. Давайте, давайте попробуем Все равно стелс уже просрали Отвали, отвали, говорю Слушайте, я хотя бы с этими тварями на равных Фука. Я должен справиться, я должен справиться Просто стрелять в голову надо Давай почти-почти-почти <свист> Идите нафиг, идите нафиг Идите нафиг а -а -а -а. Что за фигня? Так, почти почти последний остался куда ты убежал а дружок пирожок мне кажется еще весь лут пропал тут который был до этого серьезно серьезно блин все жесть ну и да лут конечно же пропал или нет или да Эх, окей Мы прибили этих тварей Уже хорошо Потому что, извините, я хотел с них получить трофеи Так, так, так, так, так Че я могу тут еще забрать? По сути, одна фигня, ладно Это неинтересно Идем дальше Дайте хил только сделаем, потому что без хила тяжело. Так, о, это же место, кстати, как раз похоже на то, где держали Эйда на сми. Будет удивительно, если это то самое место. Я почему-то сомневаюсь. Ну, просто, наверное, похоже, и все. Так, Лусенский забираем. Да в смысле, все? Нету больше аптечек? Ой, ну в смысле, точнее, все аптечки по максимуму. Вот так вот, да? Давайте выкинем что-нибудь ненужное. Это можно выкинуть, я думаю Все, великолепно Надо и вправду избавиться от лишнего лута Начать что-то использовать из всяких этих ä, препаратов Так, что там М Можно вот это по приколу использовать Что еще можно использовать вот это можно Че еще? М? Усилитель мышц Ну как-то так Если что на всякий Можно потом вколоть Усилитель ярости Все погнали Не, ну все как-то похоже на то, что было в детстве Уэйдена. Эйден, мы убегаем или как? Что, прям сейчас? Нет, когда состаримся? Сейчас, Эйди! А? Нам нужны припасы. Все готово! Погодите, это Наша реально кровать. то самое место? Офигеть! Да. Ого. Почему я не помню, как снимали это фото? Кто это написал? А чё за фигня? Записка. X13, медкарта, Габриэль. Так как где? Ага, фотография Ми. X13 медкарта Габриэль. Короче, будем собирать тут всякие медкарточки. Вейн. О, X13 письмо мальчика матери. А это интересно, а это можно прочитать даже. Маме, отдайте маме, только мама Можно читать <с> Мам, привет, тут вкусно, только дома лучше У меня много друзей, другие плачут Когда укола, а я нет Я соскучился, доктор говорит Он хочет, чтобы ты пришла И была со мной, я тоже хочу Чтобы ты пришла, Франка. Эх, пацан Увы, увы Мама не придет И не пришла, по итогу Кстати, у меня эти все уже усилители прошли. Ну, вот эффект от них прошел. Так. Я уверен, тут много чего можно забрать. Все эти мид-карты собрать можно. Будет вообще великолепно. Чарльз, Оскар У меня только один вопрос Как так получилось, что Эйдон Был очень Далеко от Велидора Обещай, что ты меня здесь не бросишь Никогда Я тебя не брошу Клянись Это не нужно Ничто не способно нас разлучить что. Эйден Пойдем, пора Не бойся Какого? О, черт Ну-ка Что же в той комнате? Уколчики, да? больно я знаю знаю мальчик я здесь с тобой добрый дядечка да угу, конечно все будет хорошо все будет великолепно Надо бежать. Где имеешь? Я найду ее. Клянусь. Беги! <ян Sciences> Что со мной такое? Эйден! Эйден, ты не видел он! Как он, ты как упустил Лондо? Ты должен был увести ее! Черт! Как он? где она? Она меня провела. Наверное, пошла искать, откуда запускают ракеты. Как он? Я найду ее, малыш. Не волнуйся. Я найду ее. Луан, слышишь меня? Черт! Блин, Луан, ну ты совсем уперта или как? Как же с тобой тяжело. Кстати, а вернуться назад можно? Мне кажется, тут еще есть много чего. А, ну тут как раз было заперто, так что, я, так что ничего страшного. Я-то думал, я уже что-то пропустил. Так, записочка. Детское стихотворение для доктора Вальца. Ага. Дорогой доктор вас день и ночь вы трудились, как белка в колесе, даете нам лекарства, чтобы выздоровели все Вы шутите, смеетесь и веселите нас, вас любят все ребята, вы доктор просто класс Спасибо, что вы рядом, мы лучшие друзья Письмо вам написали Петра, Венди, Оскар и я, Чарльз Кстати, мы собрали полную коллекцию, вау Ладно, тут ты так понятно, что заперто Идем дальше как-то становится интереснее А Вальд точно мразь? Ну сейчас очевидно Опять 25, да? О, следы видно Бросай это. уходи отсюда Керти Вальд, где же ты? На этот раз тебе не уйти, слышишь? Сейчас, сейчас найдем вальца. Не переживай. Мы даже можем полутаться. Это так грязная катана тут. Тут, кстати, всякие сундучки как раз. Не зря я пошел в эту сторону. еще сундучок. Вау, вау, вау. <звы> Кажется, я тут уже начинаю по кругам, по кругам, <звы> по кругу ходить. Вот. Но и не зря на самом деле, потому что кое-что даже можно найти. Ладно, я надеюсь, все, что хотели, мы подобрали. Все. Откуда взяло? Ну ты прикинь. Ой- ⁇ е что вы пристали, а? Ребят, мне достали уже. Думать, <пишут> Кстати, как раз... Самое время использовать гранатки попроще. Этот еще на ногах? А, ну все, больше не на ногах. Ну все. А, все? А раньше надо было. Так, этому даже ногу оторвало. И этому оторвало. И этому, походу, оторвало. Или она просто в текстурке. О, господи. Мужик. Что? Спокойся. Успокойся, говорим. Ай, блин, ладно Фиг с тобой, фиг с тобой Ты, ты безнадежен Sorry Так, а, следы идут туда Окей, окей Кажется, я что-то тут и вправду пропустил А, ну да Конечно же погодите, а я там был или нет? Следы же ведут сюда. Да-да-да. Сюда они ведут. Все. Все тогда правильно. Так. С... Вроде все хорошо, да. Все правильно, все правильно. Сундучков почему-то нету. Ну и ладно. Ты ничего не изменишь. 346. Все кончено. Ты так меня называешь? Называй по имени, пожалуйста. Прояви уважение. Не мешай мне. Это ты мне мешаешь. Фальц! Опа. Я... стой! Взять его. Всё, сейчас будем бежать за вальцем. чё то ты какой-то тяжелый. Все умер. Молодец. ай яй яй Черт. Так, Вальц, где же ты, а? Ведь что тут такое? Не, не, это ты? Ого. Как мне туда попасть? Вальц Вальц Вальц! Вальц! Что? Что делать? Что ты делаешь? Надо попасть туда Что за фигня вообще, Семья превыше всего. Эйден, Это я нашла правда. ангар с пусковыми установками. Внизу, под блоком G. Окей. Здесь их полно. Город не переживет новые удары. Что? Ты должна была уйти! Уходи отсюда, слышишь? Ох, Луан! Черт! Блин, надеюсь, Лан с тобой ничего не случится. Сука, вальц. Ну все, пиздате. Хватит играть в кошки мышки, Айден. И то правда, давай. Уходи. Не хочу тебя убивать. Это Мия! Ты принес ее сюда? Все, да. давай, давай, драться. Теперь уходи, пока можешь. Повторять не буду. Нахер тебе Мия, блин, отпусти ее. Вот зачем? Зачем она тебе нужна, а? Что все это значит? Зачем тебе нужна Мия? Она. Она жива? В некотором роде. Что значит в некотором Но роде? Почему? Зачем ты ее так мучил? Ты правда ничего не помнишь, да? Нифига, не помню И отключи-ка ракеты, пожалуйста Отдай мне ключ и останови обстрелы Уже слишком поздно Слишком поздно? У города был шанс, Эйден Давным-давно До того, как мой труд погубили Многие погибли Но многих можно спасти Что? О чем ты говоришь? Почему ты гонишься за мной, Эйден? Что тебе нужно? Я обещал Мии Обещал что? Зачем ты притворяешься, что не знаешь правду? Ну же, Эйден, постарайся вспомнить. Эйди! Эйден! Пойдем! Ну-ка. В чем правда-то, а? Ты ее вылечишь? Я делаю, что могу. Но она слаба. Гораздо слабее другие детей. Поэтому она и заразилась. Но ты можешь спасти ее, Эйден. Только, видишь ли, мои исследования хотят прикрыть. Люди не понимают, что мы вот-вот найдем лекарства. Любой ценой нужно Любой ценой вместе. нужно держаться вместе. Нет. Ты обещал не ей, ты обещал мне. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Ты нас мучил! Дело мне больно! И Мия тоже! Нет, Айден, я бы не причинил боль своему ребенку. Мия, моя дочь. И ты это знаешь. Че? Ага. <смех> <смех> я вас найду. Я искал лекарства. Для нее. Для всех. Вместе с тобой. Да. Теперь уходи, пока можешь. Для этого и нужен ключ. Вальц. Вальц, постой! Ракеты готовы к пуску. Следуйте к ближайшему убежищу. Вальц! Это надо остановить! Еще шаг, и я убью тебя. Дай мне ключ! Не могу. Он нужен мне. Если заберешь, она умрет. Ракеты сравняют город с землей Другого пути нет Процесс обязан завершиться Я не могу этого допустить И, Значит ты умрешь <связь> Жесть Ты бы обменял Мию на этот проклятый город Уж поверь Тут есть ради чего сражаться Ухали. Ты елопал Так, используем-ка усилитель ярости Ай-яй-яй Ты Ай -яй -яй. получишь ключ Ух ты тварь Сильный ты Чувачок Но мы должны Я выстоять Мы обязаны Давай, давай, Эйден, бей его. Ты заставил меня это сделать. Я не позволю тебе забрать мою дочь. Ой-, ё. это твой. Дай е Ладно, все-таки давайте-ка воспользуемся армейской аптечкой. Ааа, -а -а, сука ты, ебаная. Вы умерли, смертельное падение. Ну уж спасибо. Твою Попытка дочь. номер четыре. Давай, со спины. Ой-ой-ой. Я -ой -ой. останешься жив. Ай-яй-яй-яй. -ай -ай -ай -ай. Да сколько можно? Ладно, аптечку юзаем. Да не не не не Это твой! Что это мой? Ты бы обменял мию на этот вор на этой дороге. Да куда ты полицей, Лейден? Это совсем не туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, аптечку изум. Да шоп тебе Почти ведь прибили, почти Сука, отвали от меня, Уходи, пожи ты Фига ты прям спамишь атаками так, Вальс, прекрати, пожалуйста, я реально устал как-то. Я не позволю тебе забрать мою... Ты умрешь! Я не хочу умирать, а тебе придется. Хейл... Да, сука. Нет, ты издеваешься? Ты издеваешься? Ты реально издеваешься? Так ведь нельзя. Ты мию на этот город. Это твой выбор. Ух ты, сука. Давай, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ух, наконец-то. Сколько Все. Эйден, кончай его, он меня уже заколебал ой ой ой ой ой ой ой ой ой Эйден, Эйден, начинается! Ракеты готовы к пуску, следуйте к ближайшему убежищу Ты видишь, что происходит? Время на исходе! Не, а эта хата уже сейчас страшно выглядит Ты куда убежал, а? Хвальц, ч за хэ? Велидор лишил меня всего Офигеть Ты куда убегаешь, а? Не, это издевательство какое-то Очередной файт, да? Сука <свят> <свят> Мужик, ну чё ты так, а? Бегаешь Меня это как-то напрягает <свят> Давай, давай, умирай Умирай, умирай Опять убегаешь. Давай, почти, почти. Все, надеюсь, мы с тобой закончили. Опа, опа. Превращение, превращение. Чем же это все закончится, а? Эйден, как ты убьешь Вальца? Я хочу это видеть. Вальц, это последний шанс. Ты всегда был таким, Эйден. Честным. Добрым. Поэтому она тебя так любила. Ракеты готовы к пуску. Следуйте к ближайшему убежищу. Х-13 — ее последний шанс. Что бы она сказала, если бы узнала, что все умерли из-за нее? Ты прав, Эйден. Ты прав. Она была бы против. Ракеты готовы к пуску. Следуйте к ближайшему убежищу. Потому она об этом не узнает. Вальц... Никогда, сука Вальс ты реально как уже заколебал. Вы... То есть ты хочешь еще наврать ми. Черт. Так где ты там? Ты чем-то сейчас напоминаешь времена, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-яй-яй-яй. Да сука, что то не так пошло. гнаться за тобой, ну вообще ужас Ай Так, надо хил юзать Причем срочно Ой, что я сделал Все, нормально Так. Давай, давай, помирай уже. Достал. Кстати, я так понял, яд на него все-таки накладывается нормально. Ой, ой. Нет! Ой, мне повезло сейчас. Я, конечно, все понимаю, но я что-то далеко упал. Эй, что за фигня? Ой, Лан, не самый удачный момент. Я ключ. Ты всегда был особенным, сын. Сын? Офигеть. Ты был всех, но предпочел сбежать. Вольц, ключ. Я не хочу тебя убивать. Вы смотрите на зараженных, как на болезни, Сражаетесь с ними за лучик угасающего света. Но вы не понимаете, что вас с ними разделяет всего лишь несколько мгновений тьмы. Ключ у Мии. В устройстве, что наконец ее вылечит, Айден. Но я к нему не пущу. Нет, нет! О, блядь! Блядь! О господи! Ну чё, финал? Прям финальный этап? Сука, тебя еще ведь догнать надо? Блин, а я ведь почти его догнал. давай, нападай. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, Вальц. Время умирать. Давай, давай, да что за фигня? Мне кажется игра не даст его убить Дай мне ключ Или ты всех убьешь Понимаешь? Опа Нет! Мия Мия Вернись Живо Мия Это ты? Иден Что с тобой? Мия Ключ Без него город не спасти Мия тебе нужен Аппарат ИВЛ Прошу тебя Все бессмысленно Мия быстрее Нужен кислород, срочно! Слышишь? Иначе тебя не вылечить! Ты много лет меня пытался вылечить! Я не хочу этого больше! Спаси этих людей, Эйден! Нет! Нет! Ёб твою мать! Нет! Нет! Нет! Нет! нет. нет. О боже! Нет! Что дальше будем дыши, делать? М ⁇ я прошу дыши. Помоги. Прошу тебя, я. не бросай меня, молю. Она умерла? Мисс, борись. Вот так. Борис, милая. Ты должна была уйти, Луан. Сейчас не время изображать из себя мамулю. Нашел Вальца. Да, Луан. Я нашел Мию. А ключ? Его нет. Что? Ключ уничтожен, Луан. Тогда сделай его снова. Эти ракеты снесут весь город. Я не могу остановить пуск. А электричество? Что если мы снова отключим свет? Когда надо на электростанцию. Она а далеко. <связано> нет! О, нет, нет, нет, нет. Что это же можно сделать? Запущена процедура обратного отчета. Ракеты. Мы можем их взорвать до запуска. С помощью взрывчатки со склада. Нет. Хорошо. Хорошо, это может сработать. Я за... Стой, Луан! Да я... Останови ее, Эйдер. Иначе она все уничтожит. Запущена процедура <связано> обратного отчета. Слушайте, ребят, у меня даже слов нету, как-то писать. Взрывчатка у меня, но ее нужно взрывать вручную. Я, я могу это сделать, но тебе нужно уходить. Если она уничтожит x 13, ты потеряешь всех. Всех, кого любишь. Я готова подорвать ее. Беги. Неужели этот город стоит того, чтобы все потерять? Луан, я не встречал никого сильнее тебя. Я знаю, знаю. Забирай Мию и уходи. Ты спасешь ее, Эйден. Ты найдешь способ. Ничего, я уверена. Прости. Я подвел тебя. Мне жаль. Мне очень жаль. Ты сильно заморал руки. Ты сделал это. Быстрее, Эйден, счетчик тикает Бери сестру и пошли Я вытащу она отсюда Хакон Просто уходи, малыш Хо... Хакон, давай, давай, спасай Все, уходим Мия, давай, спасаем тебя Я нашел тебя Ты цела Уходим отсюда, Лоан Я надеюсь, что все выживут Интересно, что чувствуешь, когда ты фейерверк Мне всегда нравились красные. Как ты думаешь, из меня получится красный фейерверк? Я хочу уйти красиво. Луан, как он с тобой? Он собирался вытащить тебя. <плес> Не, ребята, СЛО умрет Это а будет очень нет, печально Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Мия, -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой. ты как там? мир, твои правила. Неужели это конец? Внемлите, граждане! Это новости последнего города на земле. В центре города открыта столовая для малоимущих. Фермеров просят пожертвовать любую непроданную в течение дня продукцию. Мы пережили еще одну ночь, но многим из наших близких не повезло. Будьте внимательны и помогайте нуждающимся. Мы с вами. Райнер гарантирует равенство и свободу слова. Ага, а если вдруг произнесешь вслух имя Джека Мэта, можешь получить пулю в голову. Да уж, спасибо. Чего плеснуть? Пиво, если оно не выдохлось. от Бейнса. Для Фрэнка. Ну и ну. 11 лет он никому не нужен был, а теперь он прямо знаменитость. Но ради ночных бегунов я передам посылку Луан. Она там командует. Сюда никто из наших не приходил на... Ты о пилигримах? А что? Я еще друга. Он заходил сюда. Здесь был пилигрим, но он ушел. Куда он пошел? Куда повела его дорога, как и всех вас? Он нашел здесь то, что искал? <звы> Насколько знаю, да, свою сестру. Слышал, она была так слаба, что прожила всего пару часов. Он остался с ней, похоронил ее под старым дубом. Затем он пошел к горизонту и скрылся за ним. Бедняга. Если бы не он, от этого города не осталось бы ни единого кирпича. И чего он не остался? По слухам он начал меняться. Принимал препарат, который его разрушал. Таким, как он, лучше быть одним. Думаешь, мы найдем работу по дороге? Луана, тебе стоило остаться в городе. Кто это сказал? Я решила, что хочу остаться с тобой, а не с Уильямсом. Это уж точно. Ну? Пойдем уже? Короче, великолепно. Можно, конечно, было бы чуть-чуть получше, именно если бы Хакон еще присоединился с нами. Но все равно. Что ж, эта игра довольно-таки проблематичная. Иногда с какими-то косяками в сюжете. Но паркур в ней очень хороший, как и атмосфера. Короче, можно было бы сделать лучше, но тоже ничего. Я наконец-то рад, что я ее прошел. И... На этом моменте мы заканчиваем прохождение Dying Light 2, Stay Human, друзья. Если вам понравился финал, то ставьте палец вверх. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить стримы и, возможно, новые видосы. С вами был Леонид. Всем удачи. Всем пока.